Приветствую, мои родные, с вами Елена Дегурова и в преддверии прогноза на апрель, который состоится 1 апреля, полный детальный прогноз, вот в этом видео я буду говорить о кратко о тенденциях следующего месяца, о тенденциях апреля. Сначала хочу вас пригласить на наш полный прогноз. Я напоминаю, что он состоится 1 апреля, где мы будем детально с вами разбирать каждый знак зодиака. Потом вы получите детальные рекомендации по каждому году рождения. И, конечно же, я вам обещала новинки, которых вы не найдете нигде. Это некий вибрационный фэн-шуй. Я буду давать рекомендации где, что, стоит делать, а чего не стоит делать по сторонам света. И, конечно же, еще одна новинка этого сезона, которую я буду внедрять в ежемесячные прогнозы, это еще один некий такой фэншуй вибрационный. Это вибрационные активации. Я буду давать четко, детально описание, где, в какой стороне света что сделать, где, какие вибрации, как их активировать, и вы получите полностью четкие а, таблицы для того, чтобы вы могли не просто воспользоваться детальным прогнозом, а где-то себя обезопасить, где-то воспользоваться возможностями месяца, вибрациями месяца, но и а, активировать необходимые для вас а, сектора, если вам необходимо получить а, финансирование, если вы хотите зачать ребенка, переехать и так далее, и так далее. Прогноз будет очень подробным, очень детальным, и... Скорее всего, мы часа в три даже не уложимся, то есть это будет такой полноценный, ну, это не тренинг, это встреча, часа ну, на три, наверное, как минимум. И для того, чтобы уже на этой встрече не давать общие тенденции месяца, я их решила дать сейчас. И в апреле у нас будет, апрель будет месяцем более легким, чем вот предыдущие два месяца. Ну, как минимум, да, сейчас я расскажу о его возможностях, и вы поймете, почему я решила записать заранее это видео. Вот смотрите, с одной стороны он будет более легким, потому что ну, в апреле уже все переходные периоды, поворотные точки, критические периоды, моменты выбора, периоды сомнений, вот все это уже у нас остается позади Мы это прошли. В апреле уже вместе с тем, как в нашей жизни все еще продолжаются, с одной стороны, продолжают появляться какие-то новые идеи, новые проекты, в то время как наши жизни продолжают выходить на поверхность какие-то намеченные и заложенные ранее вещи, то в апреле также большое внимание нам предстоит уделять тому, что... Все заложенные, намеченные в прошлом тенденции, уже проявившиеся тенденции начинают воплощаться в конкретную форму и в практическую реальность. И с одной стороны, в этом плане нам будет проще, потому что апрель будет, ну, наверное, временем ясности, определенности, конкретики во всех наших делах и во всех наших жизненных процессах. А с другой стороны, сложности апреля будут заключаться в том, что нам придется, ну, возможно, больше поработать. А в это время нам придется... Больше действовать а, над оформлением а, каких-то бумаг, над воплощением наших идей, проектов, планов а, в практическую реальность, а, воплощать их в практическую реальность в конкретной форме. А, и с одной стороны пока Солнце и Меркурий, 20 апреля Меркурий вот до конца месяца, да, он будет двигаться по знаку Овна, и вот они, Солнце и Меркурий, будут наполнять нас новыми идеями, новой энергией и дают нам возможности для того, чтобы активно воздействовать именно на внешнюю реальность, то есть инициировать в своей жизни, в своих делах важные перемены и обновления вносить во внешний мир, вносить какие-то смелые идеи, воплощать смелые проекты и активно воздействовать на внешнюю реальность для того, чтобы менять ее в нужном для нас направлении. Все ресурсы будут у нас для этого присутствовать, важно будет только понимать, когда и как этим воспользоваться и они дают нам вот и солнце и меркурий они дают нам энергию для того чтобы совершить прорыв в своих делах и реализовать какие-то, смелые проекты, предприятия, а с другой стороны, вот в это же время целых три планеты Септенейра, Венера, Сатурн и Марс движутся в знаках Земли, и это дает нам основания и возможности для того, чтобы получить в результате вот от всех этих действий, от всех этих инициатив, получить конкретные, практические и, главное, материальные результаты. И большинство важных циклов в апреле будет находиться либо в своих растущих фазах, либо вообще уже приближаться к фазам своих кульминаций, и это означает, что... Много в наших делах уже прояснится и проявляется, вы будете это наблюдать буквально с каждым днем, я по дням сейчас пройдусь, и вы будете все дела, которые мы либо заканчиваем, либо будем воплощать, они начинают воплощаться в конкретные сюжеты, в конкретные формы, и в частности в апреле приближаются уже кульминационные периоды годичных циклов Земли, и относительно, относительно двух социальных планет Юпитера и Сатурна. Это значит, что в наших отношениях с социумом, в наших возможностях социального роста, социального продвижения наступают очень важный период проявления намеченных ранее тенденций, в частности. А в апреле становится ретроградным, ретроградным Сатурн, и, становится ретроградным, и он разворачивается к своему ретроградному движению 18 апреля. Однако, поскольку Сатурн – это медленная планета, она обычно все замедляет, тормозит, можно сказать. Да? То есть это медленная планета, это значит, что в течение вообще всего месяца он практически, ну, как будто бы стоит на месте. Таким образом, концентрируя, наше внимание на, на серьезных задачах, на вопросах практической целесообразности, на вопросах ответственности, способности достигать конкретные результаты во всем, буквально во всем, что мы делаем. И также Сатурн в течение всего апреля концентрирует наше внимание на вопросах карьеры, профессиональной деятельности, на темах взаимодействия с вышестоящими людьми, с официальными органами, инстанциями и на вопросах недвижимости, собственности. Возможно, это будет связано с делами старших родственников возможно это будут наследственные дела вот во всех этих темах в апреле могут происходить важные перемены вопреки тому что ретроградный сатурн считается негативным ну, э, знаете я вы знаете я люблю э, извлекать пользу из, из всего из, из того что другие пытаются показать негативным так вот не негатив, ну, вот эти не негативные вещи а это не я вам сейчас поподробнее немножечко объясню да потому что это нет но ну, это не так это не негативные вещи и во всех этих сферах могут происходить важные вещи важные повороты как в одном так и в другом направлении в зависимости от того как и по какому принципу сатурна воспринимает дело Вот дело в том что я уже много раз говорила, и в сюжетах перед этим я говорила о ретроградном Меркурии. Ретроградность планеты – это всегда такое время, когда Земля приближается и к ней ну, на миллионное расстояние, и значит в это время принципы планеты начинают особенно сильно проявляться в наших земных делах. И у нас есть прекрасная возможность, а, и мы можем это сделать в этот период года, и у нас есть возможности как достичь максимальных результатов по принципам и а, проявлениям планеты, так и испытать на себе максимум а, в некотором роде негативного влияния, кто не знает, как этим пользоваться. Вот те, кто уже несколько раз были на моих мероприятиях, когда я давала прогнозы, ежемесячные прогнозы ретроградных планет, и я давала рекомендации, как воспользоваться во благо для себя и для своих близких, все, слава богу, проходили максимально эффективно этот период. Именно поэтому я сейчас записываю для вас это короткое видео и приглашаю 1 апреля, участвовать в более подробной детальной встрече, где я дам просто разжеванное пошаговое руководство для каждого знака зодиака и для каждого года рождения и по сторонам света. То есть это будет самый полный прогноз, который вы просто берете и делаете и используете. Так вот, смотрите. У нас есть возможности, и у вас будут 1 апреля знания, по каким принципам и по каким проявлениям планеты будут себя вести, и как это негативное влияние вас может коснуться, как его обойти. И Сатурн в период своего ретроградного движения, он сближается с Землей, как я уже говорила. Да, этот период продлится только в апреле, с апреля точнее по сентябрь. И значит, принципы Сатурна будут проявляться в вашей жизни максимально. И либо они будут проявляться в плюс, либо как самые сложные ограничения, либо в это время станет, знаете, когда, ну, временем, когда достигаются самые важные результаты, решаются самые важные задачи. В Сатурне в сатурианских вопросах, да, в построении и в создании нашей жизни самых важных и самых долгосрочных конструкций, в решении вопросов, связанных с карьерой, с теми темами, которые можно причислить к карьере, да, профессиональной деятельности, недвижимостью даже, да, отношения с вышестоящими, людьми и официальными инстанциями с одной стороны это значит что именно в это время уже ну, некоторым родом кристаллизуются формируются в конкретной форме наши самые важные планеты наши самые долгосрочные цели и именно в это время у нас есть возможность приблизиться к реализации наших самых важных жизненных целей а также закрепить и оформить в своей реальности те тенденции такие тенденции как воплощение которые мы хотели построить, которые мы хотели воплотить и самые долгосрочные какие-то вещи в нашей жизни воплотить в нашу реальность. С другой стороны, в линии конструктивных вариантов в это время этот период напоминает нам… Ну, некий сумбур начинается а, начнется он в апреле и продлится он до сентября и кульминации этого периода а, кульминации этого периода она придется на а, июнь а, июнь-июль 2018 года так вот с другой стороны деление конструктивных вариантов, именно в это время происходит, и, и наши внутренние барьеры, наши внутренние ограничения наиболее явно начинают оформляться в каких-то внешних обстоятельствах, и вот в таком случае груз проблем может для нас быть невыносимым, ощутимым, но при этом в годичном цикле, взаимодействие Земли и Юпитера, аналогичный период, период сближения Земли с Юпитером, начинается начался, точнее, уже в марте, когда Юпитер стал ретроградным. Юпитер стал ретроградным в марте, и этот период ретроградности приходится на месяцы марта, апрель, май и июнь. И Юпитер, я напоминаю вам, это планета экспансии, роста и благоприятных возможностей. Это значит, что сейчас вот уже начиная с марта, да, хотя он заканчивается, но уже в марте все началось. Сейчас в рамках а, вот этого периода с марта по июнь в наших делах проявляются самые широкие возможности для развития и для прогресса в делах прогресс от нашей личной от нашей личной жизни в социальных перспективах и до раскрытия более широких жизненных горизонтов и вообще кроме того что максимальное сближение юпитера в скорпионе и земли приходится именно на апрель и май особенно последняя декада апреля и первая декада мая и именно именно в это время в наших делах становится, это время становится кульминационным, в нашей жизни будут Особенно выражены возможности расширения и экспансии во все, все, что касалось прогресса, взаимообмена ресурсами с другими людьми. Или ну, кому может быть понятнее, непонятно, что это обозначает. То есть это процесс замены ресурсов с другими людьми, обмен некий да, с другими людьми, с миром. И я коротко поясню, что я имею в виду, да, что чем больше своих значимых способностей, своих значимых ценностей мы отдаем во внешний мир тем больше поток необходимых нам ресурсов мы получаем и вот именно в апреле и в мае вот этот процесс ну, некого займа обмена может для нас стать особенно интенсивным более того именно на апрель приходится кульминационный второй из трех аспектов юпитера и плутона и это главный аспект года это аспект усиливает и подчеркивает все соответствующие значения. Я напомню, что в этот гармоничный аспект Юпитера и Плутона и знака Скорпиона да, к своему вот, Плутону складывается и будет складываться трижды с декабря 2017 года по сентябрь 2018 года. И этот аспект означает, Три этапа проявления и развитие важных возможностей для роста и прогресса в наших делах то есть это три этапа развития соответствующих шанса до да, проявления в нашей жизни в соответствующих шансов декабрь-январь вот эти тенденции могли начаться в декабре в январе вспоминайте что у вас было в этих месяцах эти тенденции могли намечаться в делах в каких-то сюжетах в каких обстоятельствах, а в апреле они получат свое максимальное развитие, а в сентябре уже будут приносить плоды и определенные результаты. И под влиянием аспекта Юпитер-Плутон весь апрель особенно первая половина апреля, будет благоприятным очень временем для масштабных, ну, для масштабирования, для усиления, увеличения, воплощения и вообще весь апрель, потому что мы во второй половине апреля тоже будут моменты, соответствующие тенденции вообще весь апрель, да, и вторая половина будет благоприятным временем для масштабных предприятий, для деловых предприятий, для, для, для каких-то социально-культурных, образовательных проектов, для каких-то коллективных проектов и для решения важных финансовых вопросов, а также, простите, также для получения доступа к нужным ресурсам, как материальным, так и нематериальным и конечно же мы этими шансами с вами можем воспользоваться 1 апреля я детально пошагово расскажу как какой знак зодиака и какой год рожденный в какой год человек как может этим воспользоваться в каком направлении двигаться и мы сможем воспользоваться ровно настолько насколько позволяют наши внутренние установки ограничения и в менее благоприятных вариантах, если баланс вот в этих соотношениях мое-чужое серьезно нарушен, а ранее тогда это возможно было, да? вот в то время нам придется платить за нарушенное равновесие, если мы где-то его нарушили и не исправили вот в эти дни, да, начиная с начала апреля до середины апреля, не исправили, не устранили свои блоки, не трансформировали свои установки, именно поэтому с 3 апреля я Стартует наша мастер-группа, где я дам практики как раз-таки на трансформацию, на подготовку к этому масштабному месяцу, чтобы вы могли во все оружие воспользоваться. То есть, смотрите, 1 апреля мы с вами пройдем, что делать, да, когда точнее делать. А с 3 апреля стартует мастер-группа, которая вас научит, как подготовиться к этим периодам и воспользоваться этим всем по максимуму. Следите за информацией и она будет внизу под этим видео ссылочки на участие так вот смотрите мои родные в любом случае апрель станет временем масштабирования в наших делах первые пять дней апреля период вот с 1 по 5 апреля он пройдет под влиянием а, сейчас секундочку сбилась а, с первого он пройдет под влиянием напряженных аспектов Меркурия с Марсом и Сатурном. И в лучшем случае в это время мы будем заняты какой-то напряженной работой, решением сложных каких-то вопросов, поскольку вот эти аспекты, они повторяются, то и Меркурий ретроградно возвращается к напряженным аспектам Марса и Сатурна. То, скорее всего, вот именно в это время получит развитие какие-то, сложные вопросы, с которыми мы уже сталкивались а, впервые в марте, да, в лучшем случае мы будем напряженно работать над решением этих вопросов, но в любом случае в эти дни стоит предусмотреть вероятность проблем в наших профессиональных делах, в работе вероятность нарушения планов наших, вероятность сложностей в поездках, в решении каких-то формальных, официальных вопросов и в делах, связанных с бумагами, с документами, с соблюдением намеченных договоренностей. И вот в это время, в период с 1 по 5 апреля, лучше избегать выяснения любых острых вопросов, спорных вопросов, потому что вероятность конфликтов будет ну uh больше вот именно в это время а также в эти дни лучше избегать вообще любого риска и быть осторожнее в делах в дорогах ну вообще лучше провести это время спокойно а уже начиная с 6 апреля и на протяжении всей следующей недели начиная с 6 апреля все процессы в наших делах начнут стабилизироваться и у нас уже с вами будут прекрасные возможности для того чтобы навести порядок в наших делах урегулировать все проблемы для того чтобы найти а, удачные решения а, многих проблем и вопросов и вот в это время будет складываться гармоничный аспект а, венеры и марса а, каждый из которых будет находиться в знаках а, с, а, в знаках своими а, своей силы и в, а, вот в это время будет а, вот этот период это время будет способствовать а, как прогрессу в личной жизни в личных взаимоотношениях так и а, прогресс в делах в делах в деловых отношениях в деловом партнерстве прогресс в решении финансовых вопросов по улучшению а, конкретных материальных результатов от, а, и все будет зависеть от наших усилий в проделанной работе и а, благоприятными возможностями благоприятным решением для нас для наших дел а, этот период благоприятный придет на середину апреля и на середину апреля приходится, пожалуй, самое интересное и самое важное время месяца. Время месяца, ну, во-первых, это новолуние, да. В ночь новолуние, которая произойдет с 15 на 16 апреля, точное время новолуния, если я не ошибаюсь, приходится на 4 утра 57 минут 16 апреля по московскому времени. Это новолуние произойдет в резко-новаторском импульсивном знаке ОВНа. И более того, оно произойдет в соединении с революционными, трансформирующим ураном, и тенденции, которые могут прийти в нашу жизнь под, под влиянием новолуния, они могут намечаться уже вблизи новолуния, и эти, эти тенденции, они ведь могут открывать для нас огромные возможности, если мы будем знать, как ими воспользоваться, понимаете, и они будут открывать какие-то вообще кардинально новые пути, новые жизненные этапы, и это может быть связано буквально вообще с полной перестройкой наших дел, наших, нашей реальности, и это может быть связано с выходом за пределы прежних и привычных для нас рамок и границ, это могут быть какие-то неожиданные возможности, это может быть неожиданный шанс изменить свою жизнь буквально на 180 градусов, воплотить в реальность какие-то самые смелые идеи, и это может быть связано с началом каких-то новых проектов, новых видов деятельности, или с освоением новых сфер деятельности, но в деструктивных вариантах это же новолуние может принести и разрушительные тенденции, и разрушительные процессы, и это будет происходить в тех случаях, когда неконтролируемые и не имеющие возможности для конструктивного воплощения тенденции к переменам, к освобождению от существующих границ и рамок будут пробуждать людей, просто разрушать какие-то существующие условия не без представления о том, для чего это делается и ради чего это делается. Все это будет побуждать людей буквально сжигать мосты, это очень такой, ну, знаете, интересный период, потому что мы можем как уйти в плюс, мы можем так уйти в минус, мы как можем воспользоваться и революционно шагнуть в будущее, так можем и, простите, революционно погибнуть на эстакаде на какой-то, поэтому все зависит от нас, когда мы, что мы делаем, знаем ли мы, как правильно это сделать и в какие дни это правильно делать, да, и, это будет побуждать людей действительно сжигать мосты, разрушать существующие связи, переворачивать свою жизнь просто с ног на голову. И ну, в любом случае трансформирующий новаторский и революционный потенциал этого новолуния, он а, окрасит все процессы, которые будут разворачиваться в нашей жизни на протяжении следующего месяца. А, Во-вторых. Вот, вот эти важные дни, вблизи вот этого важного, трансформирующего новолуния, приходится еще один важный период, и это. Это период, это вторая стоянка Меркурия, время с 13 по 18 апреля, время второй стоянки Меркурия, когда Меркурий стоит на месте и разворачиваясь к своему директивному движению, когда его скорость минимальна. Это очень-очень важный период. Когда вот, понимаете, своей вот этой стоянкой, своей стационарностью Меркурий практически фиксирует в реальности все намеченные до этого времени тенденции, планы, все решения, все договоренности, все начинания этих дней, и они прочно войдут в, наши, в нашу жизнь я бы даже сказала больше, они вплетутся в ткань нашей реальности и будут иметь максимально очень сильный эффект, будут иметь очень сильный эффект. Это, это очень хорошие дни, очень сильные дни для продуманных решений, для продуманных и подготовленных проектов, для продуманных договоренностей и вообще для того, чтобы каким-то образом фиксировать в реальности новые сюжеты, намеченные планы и так далее, развитие которых вы хотите... Привлечь в этом месяце, однако, будьте внимательны, потому что в дни с 13 по 15 апреля, вот эти дни, когда все наши решения прочно фиксируются в реальности и будут иметь максимальный эффект. Они приходятся на последние дни, нового, на, на последние дни лунного цикла, и э, все, что мы будем завершать в это время, оно будет завершено окончательно. То есть, если вы хотите покончить с отношениями, вы их заканчиваете в эти дни, и они закончатся легко. Если вы хотите уйти с работы, то это лучшие дни, когда вы можете уйти и действительно без сожаления, без а, оглядки уйти. То есть, понимаете, а, и... В эти дни вы можете завершать. В эти дни очень благоприятно, кстати, бросать, работать с вредными привычками. То есть они будут фиксироваться в реальности, то есть они будут как фундамент плотно входить в нашу жизнь. И все, что мы будем завершать в это время, оно будет завершено окончательно. Все точки, которые мы поставим в это время, они будут окончательными. Все, что мы в это время вот прямо в это время будем прощаться, они окончательно навсегда уйдут из нашей жизни. И это нужно учитывать. И с точки зрения, все наши решения также требуют внимания и ответственности. Но уже 16 и дни, кстати, вообще с 13 по 15 тоже здесь захватывают, они могут проходить для таких предприятий, подходить для таких предприятий, как которые связаны с завершением чего-то, которые должны быть конфиденциальными, не должны выйти на поверхность, которые должны быстро завершиться. То есть, если у вас какое-то дело, которое вы быстро хотите начать и завершить, это будут прекрасные дни. А уже дни с 16 по 18 апреля, они будут особенно благоприятны для новых начинаний, для запуска новых проектов, которые должны получить широкое развитие. И в-третьих... Вот в это же время, в эти, дни, в, в, в эти дни, когда под влияние новолуния внестационарного Меркурия, вот этот аспект Юпитер-Плутон, главный аспект возможности года, он становится точным. И это подчеркивает связь тех новых тенденций, которые появляются в нашей жизни широкими социальными и каким-то финансовыми перспективами, перспективами личного характера, с перспективами и возможностями личного роста, расширения, расширения личного дара, личных горизонтов и так далее, так вот этот период с 13 по 18 апреля, да, они особенно, особенно в дни Вблизи новолуние 15-16 апреля, вот в а, это время будут формироваться очень благоприятные возможности для важных и конструктивных изменений в жизни, для перехода на новый уровень в наших делах, для реализации наших возможностей в, а, в новых каких-то направлениях, а, на проектах, но воспользоваться ими мы сможем, если мы решимся в это время на серьезные трансформации, на перестройку. Стройку, если мы сумеем увидеть шансы и возможности за пределами привычных для нас рамок и шаблонов, и если мы будем готовы к каким-то очень необычным и даже, я бы сказала, нестандартным решениям, Поэтому я провожу для вас 1 апреля более детальный прогноз, где я каждому знаку зодиака, еще и усилю это по годам рождения, еще усилю вибрационным фэншуем, я вам объясню, какому знаку, на как, в каком направлении стоит двигаться или не стоит, что вас ожидает и чего опасаться, где обойти какие-то острые углы. Приходите 1 апреля на нашу встречу, ссылка на участие под этим видео, потому что там я дам просто, вот знаете, по секундным в буквальном смысле, в прямом смысле прогноз. Почему посекундный? Потому что я буду давать вибрационные активации, когда можно будет от чего-то освободиться или что-то усилить, или наоборот сделать что-то на реализацию своих желаний. Поэтому я действительно буду давать посекундный, поминутный план действий. Приходите 1 апреля. А уже с 3 апреля мы начинаем действовать. Я приглашаю вас на мастер-группу, где мы будем проводить практики для открытия вашего финансового потока, потому что это время, ну, согласитесь, смешно не воспользоваться им и просто так, простите, профукать. Поэтому мы собираемся на мастер-группе, будем все вместе двигаться. Мне одно скучно, поэтому я приглашаю вас. Стоимость буквально смешная за месяц работы, поэтому она буквально символическая, поэтому может себе позволить каждый. Приходите, все ссылочки есть под этим видео, а мы продолжаем наш прогноз, и в период с 20 уже апреля Солнце переходит в знак Тельца. Мы же про деньги говорим с вами, правда? И все намеченные вот эти тенденции и все а, обозначенные тенденции, а, наши намерения, новые проекты, они начинают в, еще более интенсивно воплощаться в, конкрет, а, в конкретной форме. И в конкретной форме приносить конкретные материальные результаты. Поэтому если вы с нами а, вступаете в конкретную группу, мастер-группу, начинаете работать со своими финансами, делать определенные техники практики, еще и вибрационные, работу, то с 20 апреля, в общем-то, вы в дамках, мои дорогие, поэтому обязательно переходите по ссылочке, читайте подробнее и регистрируйтесь, и смотрите, еще в это время для нас уже более становится актуальной не столько генерировать новые идеи, вот с 20 апреля, да, сколько искать новые возможности для реализации этих идей, это уже, уже время, когда нам необходимо плотно работать с материальным планом и работать на получение конкретных результатов извлекать пользу из того что уже было намечено и что было заложено и также смотрите в период с 17 по 27 апреля будет складываться достаточно неоднозначный и, ну, пожалуй, наверное, сложный такой планетарный стилиум, когда Марс будет одновременно соединяться с Плутоном и излилит в знаке гороскопа, козерога, простите, и на, наверняка про вот этот секстиль, про это соединение вы сможете услышать не один раз, но очень много зла и негативного говорят об этом поэтому потому что люди которые ну, достаточно поверхностно разбираются в астрологии или пытаются называть себя астрологами они вот эти темы связанные с лилит они их очаровывают и буквально вот этой своей зловещестью мистицизмом они хотят навлечь побольше туманности какой-то страха побольше чтобы ну наверное лайки сорвать не знаю и вокруг этих Этой интерпретации вокруг этой точки лилит или черной луны, как ее еще называют? но ну, я вообще считаю, что это соединение однозначно негативным. Этот аспект нельзя назвать, и соответственно, в назначенной, ну, в назначенной а, негативной или каким-то страшным конструктивным вариантом а, его тоже нельзя назвать. Наоборот, это будет еще один период очень-очень необычных возможностей для тех, кто знает, что делать, когда делать и как делать, приглашаю 1 апреля и 3 апреля на наши встречи. Так вот… А... Это будет очень-очень необычное время возможности, потому что Лилит, ну вот сама Лилит или Черная Луна, это самая удаленная от Земли. Планеты, лунные орбиты, да, с одной стороны, в негативных вариантах с ней могут быть связаны буквально наши самые ужасные заблуждения, наваждения, иллюзии, где мы буквально далеки от земной реальности, но с другой точки зрения связаны и экстраординарные возможности, шансы, в которых мы выходим далеко за грани а, того, что мы считали для себя максимум, до максимума, до тех пор а, далеко за грани привычного, из-за рамки, а, за грани нормы, за рамки привычного чего-то и на самом деле мои родные в гороскопах многих известных людей вот именно этой точкой лилит или черной луной отмечены как раз те сферы и те области где в которых эти люди вышли за грани нормы в чем они были гениальны в чем они были необычны и как проявляется лилит в каждом конкретном случае очень сильно зависит от уровня личностного развития, от степени а, проработки собственной тени, а, своих осознаний, а, своих блоков. В одних случаях лилит символизирует наши самые страшные, наших самых страшных внутренних демонов, внутренних каких-то чудовищ. Да, но ну Это наши страхи, блоки, установки, низкие вибрации, в которых превратились вот эти подавленные внутренние содержания, и которые проявляются, они приходят к нам из внешней реальности, во внешней, из внутренней реальности проявляются во внешнюю реальность. То есть то, что у нас внутри негативное, если мы… Это не знаем как проработать оно начинает проявляться во внешней реальности да, и приходит к нам в виде соответствующих не очень приятных событий в период когда лилит становится активной а в других случаях когда все это проработано когда вы знаете как проработать что делать когда делать лилит обозначает особенные способности уникальные возможности уникальные инструменты которые мы обретаем в результате принятия ситуации себя. И вот в эти дни с 17 по 27 апреля соединение Марса, планеты, которые управляют активностью, предприимчивостью и инициативой и способностью достигать внешней цели, с Плутоном, планетой огромной энергии, больших масштабов, колоссальных ресурсов, может как способствовать прорывам в делах, да, и таким ситуациям, когда мы выходим на новые масштабы, на новые уровни в своих делах, так этот аспект может быть и причиной каких-то разрушительных ситуаций в зависимости от того, как мы справляемся вот с этим мощным потенциалом. И в одних случаях участие Лилит в этом мощном соединении двух планет силы и энергии может, с одной стороны, быть негативным вариантом да, проявляться и материализовать наши самые глубинные страхи, утрировать, искажать вот эти проявления силы и энергии до, буквально до неконтролизации агрессии, либо до бессилия заставлять нас сталкиваться с проявлением агрессии, насилия с, со стороны людей и так далее, с аналогичными проявлениями, соскаженными проявлениями этих принципов со стороны других людей внешнего мира, но это в деструктивных вариантах, а в других в конце эффективных порядков, в это время у нас будут шансы использовать вот эти уникальные инструменты и наши уникальные возможности, способности, четко совершенно направляя силу действия, свою энергию, энергию вибрации, возможности на осуществление очень важных, необходимых нам преобразований масштабных преобразований, на реализацию каких-то масштабных а, проектов, на получение нужных нам ресурсов, на достижение каких-то результатов, которые а, превосходят наши прежние возможности и наши представления о пределах возможного. И фактически Марс и Лилит будут не только соединяться в это время с Плутоном, но и будут образовывать секстиль и к Юпитеру, и фактически Марс в это время будут акцентироваться вот в этот самый главный аспект возможности года. Юпитер, Плутон, о котором я говорила в начале, да, вот в рамках этого сюжета, и который связан с раскрытием более широких горизонтов в наших делах, более широких горизонтов нашей жизни, который связан с процессами взаимообмена ресурсов, с внешним миром и так далее. То есть это время во второй половине апреля, особенно в период с 17 по 27 апреля, все эти возможности будут зависеть, во-первых, от нашей активности, от нашей инициативы, от нашей способности действовать конструктивно и управлять своей силой и энергией, знать, как, куда ее направить, о чем я буду вам рассказывать как раз-таки на встрече 1 апреля. А во-вторых, все это будет очень сильно зависеть от способности справляться со своими страхами и внутренними ограничениями, и внутренними демонами, о чем я буду говорить вам с 3 апреля, как раз таки для того, чтобы вы могли, знаете, как пройти по освещенной дорожке, асфальтированной еще и под охраной, так скажем. То есть, смотрите, потенциально это будет очень важное время, потенциально успешное для реализации каких-то значимых масштабных дел для реализации каких-то значимых, важных перемен в вашей жизни, в ваших делах. Это не обязательно какие-то глобальные проекты мирового масштаба. Это могут быть вопрос переезда, вопрос зачатия, вопрос покупки недвижимости. Это могут быть личные отношения, но это то, что будет касаться важных перемен в вашей жизни. И это будет очень хорошее время для а, глубокой работы со своими способностями, а, возможно, обучения управлять собственной энергией, направлять ее конструктивно на конкретные цели для получения конкретных результатов. И в общем-то от этих способностей, будет зависеть эффект этого периода, будет зависеть, в принципе, все. И также это время, вот в третий раз, когда складывается в рамках петли Меркурия, складывается напряженный аспект, вот как раз-таки Меркурия с Сатурном, первый раз, когда складывался этот аспект это было в начале марта в первой половине марта мы столкнулись с необходимостью решать какие-то сложные задачи в начале апреля в период с 1 по 5 апреля в решении этих задач мы достигли какой-то кульминации или в развитии этих проблем произошла какая-то кульминация то сейчас в это время вот сейчас я имею в виду, это в период с, в последней декаде апреля с 17 по 27 апреля мы будем получать результаты от того как мы прошли эти проблемные проблемы какие решения для этих для тех задач которые перед нами были поставлены мы нашли и в любом случае в центре внимания в это время и под влиянием соответствующих тенденций опять будет профессиональная деятельность карьера какие-то наши наиболее важные долгосрочные цели и проекты возможно вопросы недвижимости возможно будут а, здесь же дела связанные с вышестоящими стоящими людьми официальными инстанциями и старшими родственниками и так далее вот если вот этот а, стилеум марса и плутона заставляет а, затрагивает важные точки заставляет нас двигаться активно да, на, и а, затрагивает важные точки в ваших картах рождения то всем этим а, в это время действительно могут произойти какие-то очень важные срок и фатальные вещи но а, не обязательно а, негативные значения фатальные до да? фатальные это значит такие после которых в вашей жизни а, обратимо а, менять то есть это, это это окончательные решения они могут быть как в плюс так и в минус то есть фатальные не обязательно это не смертельные и они будут оказывать очень важное влияние на вашу судьбу и конечно же в эти дни я опять напоминаю что с 17 по 27 апреля нам важно помнить что две планеты на энергии и силы марса и его высшая ипостась плутон взаимодействуют. это все утрировано влиянием лилит и это время нам потребуется в это время нам потребуется максимум внимания максимум самоконтроля так как эм... Основ, основная вероятность а, может быть аварий, травмоопасных, конфликтных, критических ситуаций, она будет повышена. И в тех случаях, когда мы не сможем совладать с этой энергией, она будет выходить из-под контроля. И это все самое главное, что я хотела вам рассказать о тенденциях апреля. То есть а, месяц невероятных возможностей, месяц невероятных... А, действий, и от вас будет зависеть, как он пройдет, и не только апрель месяц, но я напоминаю, что по сентябрь будет воздействие, по самый сентябрь, вот этот период мы сейчас закладываем, и от того, как вы будете мыслить, действовать или бездействовать, будет зависеть ваша жизнь, ваши финансы, ваши проекты, ваша личная жизнь и в принципе все, что с вами связано, поэтому еще раз напоминаю, что первого апреля, мы встречаемся и я буду давать самый полный самый детальный прогноз на апрель месяц по каждому знаку зодиака что ждет а, в общем в любви и в финансах да мы затронем вот а, такие а, сферы жизни а, также я детально дам диагностику прогноз а, по годам рождения да, потому что это тоже а, наносит свои а, вибрационные изменения то есть вы будете складывать то что я дам по знаку зодиака по году рождения и также вы сможете получить некий вибрационный фэншуй, где я четко детально вам расскажу какие Вибрации какой стороны света опасны в этом месяце, какие благоприятны, в какую сторону света не рекомендуется ехать, в какую сторону света рекомендуется для того, чтобы и дам все эти детальные прогнозы для вас. Поэтому 1 апреля вы можете присутствовать на встрече, ссылка на участие под этим видео находится. А уже с 3 апреля мы начинаем мастер-группу, где я дам 12 самых мощных практик для активации вашего финансового потока. 29 марта, мы встречаемся, это уже буквально завтра, мы встречаемся, это будет открытая встреча, где я дам опять-таки какие-то вводные моменты для тех, кто ну, не сможет по каким-то причинам участвовать в мастер-группе. Группе, Хотя стоимость я сделала настолько минимальной, что каждый человек сможет участвовать, потому что это месячная работа и просто сущие копейки, даже меньше, чем чашка кофе. Поэтому обязательно присутствуйте, воспользуйтесь всеми секретами, которыми я готова с вами делиться. Ваша благодарность за этот прогноз вы можете выразить в виде лайка, репоста и комментариев. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. С вами была Елена Дегурова, Содружество Яркожителей. До встречи с вами 29 марта в 20.00 на открытой встрече «Финансы поют, «Почему финансы поют романса и как это урегулировать». А 3, 1 апреля мы встречаемся на прогнозе и 3 апреля стартует уже мастер-группа, на которой мы будем открывать финансовый поток. До встречи, мои любимые, и, конечно же, обещайте стать еще более счастливыми. Пока-пока.